Платная зеленая кухня, весенняя, одуванчики, вот везде можно их в чистом месте сорвать, промыть, и сейчас они вымачиваются в подсоленной водичке, мы вот примерно такую порцию вдвоем с мужем в обед с салатом кушаем. Сейчас я хочу вам показать, как выглядят меленые лисички, это мы приобрели, я вам показывала раньше, что мы заваривали. Вот так вот они выглядят. А ты коробочку покажи. Очень хорошо. Но коробочку не, не сейчас. Так, и хочу еще показать, люди очень многие не знали и не пробовали никогда, как выглядит амарант. Амарат, амарант применяется от нарушения обмена веществ, в частности, от диабета. Вот. А по лисичкам вообще и амаранту, и потому что какое воздействие полезно имеет на организм вот, эти продукты. Конечно, нужно делать большое видео. Было изучение, наверное, где-то разных сайтов штук пять, разных статей несколько. И обучение, оно усваивается постепенно, Эта информация ищется, она может быть там разная, и специалисты еще рекомендуют. И, конечно, это более продолжительное видео. Наверное, как-то нужно его сделать по вашим просьбам. Будем здоровы. Всех благ.